Постигло меня большое огорчение, любуясь из окна чудной малороссийской природой с моей головы. С моей головы ветром сдула Картуз. Картуз дула Жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какой вытащишь. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я пешком поставил. Так. Нет. Знаешь, я всю жизнь мечтал быть аквалангистом. Будешь? Mm -hmm. А я вулканологом. Будешь? Не факт. Рубка 15, прицел 120, батарея, огонь! Матс, матс! И мимо! Когда я вас поймаю, я вас поцелую. Древняя китайская пословица гласит, ⁇ Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место, обстоятельства. Нить может растянуться или запутаться, но она никогда. Не порвется Ребята, давайте выпьем За нашу дружбу Послушайте моего доброго совета Налейте не английской, а обыкновенной русской водки Большинство не попадает за предельную ситуацию Ты плывешь по предсказуемой жизни И тебе кажется, что ты капитан Титаники всегда выглядят непотопляемыми Пришел стрелять, стреляй, не говори Иначе добро победит добро, а зла так никто и не узнает. Нарушишь правила и опознавать будут тебя, причем с трудом. Хорошо, что солнечная погода. Есть шанс высушить носки. Ты оба замочил? Обе ноги? Да, увидеть речку и не искупаться Такой специальный Да У них же с водой там напряг Но ведь люди, живущие на земле Почти все иностранцы А ладно, выезд, подпрыгся в другой стране Вот <сёк> <сёк> если бы я там не <сёк> это самое, <сёк> мы бы прошли ее <сёк> просто еще и, и не было бы <сёк> ее <сёк> вот, так Потные, <сёк> <вонючие носки. сёк> вот так вот Потные, да. вонючие носки Вот так вот, даже. Я вам подогнал, уже сказать <сёк> <сёк> <сёк> <тут>. <сёк> <сёк> На запах <сёк> Лето продолжается, продолжается У Мишки ноги в Турции не загорели да, загораем. Северный загорон прочный. Полезный. полезный. да. Вот сидит человек. играется с ногами. И зачем приехал Чтобы рыбу тут поймать на пятки хотел поймать Ты посмотри, да не ругаемся Гоу yeah. просто пидео это вот я так перетащил нас ценой собственных изобретений. Обычная. Офигенная. Черная. Когда либо ты, либо он, то ты делаешь то, что делаешь. Как родная зашла. Не хлопнуть Завидуйте. ли нам примашки? Не надо завидовать. А водка просто греет. Я люблю ее. Просто крестьянскую водку. Хорошо для сосудов. Давайте, если мне докусить то дайте, дайте еще. Все мамы и бабушки считают, что я положительный. Потому что у меня хороший аппетит. У меня объем тела больше твоего. Мне его поддержать приходится. А ведь стоило бы мне осушить этот пузырек, и я бы ожив. А можно соку изучаю? Нет. Почему? Сегодня принято. А почему? Отлично, почему? Я вытру, и, и, я, я все высушу, и, я выстирую! Сейчас я маску сниму и надышу вам тут Пытаемся, Андрюха, сейчас Да. Плюхай-то перед носом. Потому что губернатор не нужна, а твой-то воблер может пойдет, она же не укололась. Ну просто идет, да? Небольшую, думаю, Давай, давай сюда иди ко мне. Ну, ну, очень, да, ну нормально. <свист> <свист> И пихалось, тоже уже поймал промахнулась <свят> видел да Тащи и так. Не давай ему слабины все равно. Вот оно что, Михалыч! Что? Вот оно что! Ну ты, Михалыч, расколдовался, блин. А, кстати, может быть и окунь. Я же не знаю, кто там промахнулся. Дверим часы! Пятнадцать ноль ноль! Пятнадцать с четвертью! А точнее, плюс двадцать два! Я записываю, как ты еще водными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. Есть надо уметь. Главное, газа у вас много. Дрова, все дрова в Германии. Носки подкинем? Вот это мои носки, это для запаха, для цидуса, чтобы все ядро не было. Я Потрай, сегодня искупался. Потраивай парни. Бесплатно. Не пальцем единым. Бесплатно искупался. Не пальцем единым жил человек. Да. Дедушка, что сказать? Но мы мужественно. Живем хорошо, здоровье наше хорошее. Приезжай. Приезжайте. Хорошо, здоровье наше хорошее. Красотей, конечно, вот это я все по телеку только смотрел. Болодимочка. Болодимочка. Ой. Ножик-то пробовали уже, нет? Ну, пробовали Ножик-то. Ну, Вынимали, да? Нормально? работает? Санька все так Очень долго я работал в это время он Всегда и во всем действовать наикратчайшим путем. Прямо и грубо. Ни в коем случае не учитывая возможных последствий, чем эти последствия тяжелее, тем лучше для дела. Потому что только безвыходная ситуация оправдывает подобную логику борьбы и противостояния. Мысль опережает действие, Поэтому все действие нужно подгонять под воображаемый финал. А он обязан быть удачным. В банку попал. хорошо <laughs> <laughs> Не уплывать, Понял? Не, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Выручай, а то засыпемся. Чего ж ты молчишь, сволочь? Нет, что вы? Когда я пьян, я буйный. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Я рад, что у нас такой судьбоносный консенсус. их Только недалеко, сейчас мы еще поймаем. Кину, я попаду, я отвечаю, я тебе Спасибо тебе, Михалыч! Вот Леску запусти, кто-то бежал. Опа, ага. Давай, давай, давай, оп, ну, оп, да. <связывая> <ручит. Ручит>. лево. Ах, ах, ах, ах, то он за деревом заброшен. Передавайте приветы. Привет всем, кто нас видит. Помнишь, под этим деревом Харю заходили? Да, да. Теперь все. Спинька собери, ну, в смысле, зацепи, чтоб он... Я просто спин с этой стороны, поэтому я так боком и плыву, чтобы... Та -та -та. Вот тут будет посложнее Ну давай, вот в этой ложбинке бывает, что кто-нибудь сидит. Нужен толчок. <laughs> Человек рыбу ловит. Че ты? <laughs> нет света. Для каждого из нас свет это люди, которые нас окружают. И меня, мама. И чем больше этих источников света гаснет, больше человек погружается в И он ничего не видит. Делает то, что даже раньше стыдился и боялся делать. Я ничего не вижу. У меня зеленые круги перед глазами. Да, в темноте можно что угодно показывать, но ничего не поймешь. А -а -а. Даже в темноте показывают. Да, это был не язык, это, это телебонька. Это чего в моей камере происходит? Стой! Прежде чем уйдешь, скажи людям «до свидания».